В этом видео я хотела бы поговорить о тех отношениях, которые выстраиваются вольно или невольно между нами, родителями наших детей, и нашими родителями, те, которые нас родили. И вот этот золотой треугольник, как я его называю, да, или любовный треугольник, как хотите назовите, он очень сильно влияет на наших детей. И если у вас задача воспитать непослушного, а успешного ребенка, то досмотрите это видео до конца и напишите свои комментарии, что вы по этому поводу думаете. Здравствуйте! С вами Марина Демидова, семейный психолог, регрессолог, а также тренер личностного роста по целеполаганию и автор игры «Как воспитать успешного ребенка», который успешно вот уже третий год стартует на площадке «Прорыв» компании Pride International. Тысячи людей, которые прошли этот тренинг, огромное количество консультаций, которые я дала за это время людям в такой сфере, как воспитание отношения между родителями и детьми. Итак, как же складывается отношение между нами взрослыми родителями и нашими взрослыми родителями? Ничего не меняется, мы по-прежнему для них дети, и по-прежнему они о нас заботятся так, как умеют, но когда мы становимся взрослыми, это нас жутко раздражает. Я хорошо помню свою историю, когда мама приходила в 6 часов утра ко мне уже замужней женщине с детьми и каждый раз говорила «Вы все еще спите в 6 утра, все люди идут на работу, а вы все еще спите». И, конечно, меня это раздражало, и я обижалась на маму и старалась от нее закрыться, вместо того, чтобы проговорить с мамой, что меня раздражает. Ключевой момент взаимодействия с любым человеком, в том числе и с нашими взрослыми родителями, это то, что у нас появляется некий страх перед человеком, который старше меня по статусу, а родители всегда старше по статусу перед детьми, и мы не можем отстаивать свои собственные границы. После того, как я стала заниматься своим личностным ростом и стала а, уже понимать психологию чуть больше, чем молодая девочка в 20 лет, я стала разговаривать с моей мамой также на равных. Не позиция «я ребенок, ты родитель», а позиция «нас два родителя». Я хочу сказать тебе, дорогая мамочка, я тебя очень люблю, но давай поговорим сейчас как два взрослых человека. Ты мама, у которой есть дети, и я мама, у которой есть дети. И поверь мне, у меня есть тоже свои личные границы, и я бы хотела, чтобы наши отношения остались как между двумя взрослыми, понимающими людьми, любящими и достаточно заботливыми. Чтобы не нарушать этой любви и заботы, давай мы прямо сейчас обговорим, какие границы каждый будет уважать в нас как в личности, и оговаривайте свои границы. Что вам не нравится, что бы вы хотели, без претензий, спокойно, просто проговорить. Мама тоже человек, она понимает, что единственное, что ей важно, это счастье ее дочери или сына. Поэтому с мамами имеет смысл разговаривать, как со взрослыми людьми. И не вставать в позицию обиженного ребенка, больше я с тобой разговаривать не буду, не писи в мой горшок, я какая-то не такая. Да? Поэтому давайте мы будем принимать позицию взрослый-взрослый, для того, чтобы коммуницировать на равных. И следующий момент это отпускание обид детских. Очень тонкий момент, очень болезненный момент, именно его мы прорабатываем в тренинге «Как воспитать успешного ребенка», но он крайне важен, потому что наши дети не смогут быть успешными, если мы не проработаем наши родительско-детские отношения. Почему? Потому что так устроен мир, что на наших детей работают наши бабушки, что они сделали в своей жизни, как они трансформировались, какую они задачу в своей жизни выполнили, а мы работаем на наших внуков. Поэтому наша задача, как людей более продвинутых и осознанных, поскольку мы живем в наше время, когда есть огромное количество доступа к информации, к различным тренингам и книгам, поговорить с нашими родителями о том, что если ты хочешь, чтобы твои внуки были счастливы, чтобы они были успешны, давай мы прямо сейчас начнем делать какие-то вещи, которые будут трансформировать и тебя. Вам только кажется, что родители не будут этого делать. И если вы затронете вот эту струнку любви к внукам и детям, наверняка любящий родитель будет сдвигаться. Давайте ему литературу, давайте ему посильные занятия, давайте ему посильные задания, но обязательно помогайте вашим взрослым родителям трансформироваться, чтобы у них тоже менялся взгляд на мир. Не просто какие-то бытовые разговоры на кухне, а именно поговорить с родителями, что в условиях изменяющейся среды им тоже необходимо меняться и трансформироваться, потому что это является вкладом в вас в детей и вкладом, что самое интересное, в ваших внуков. Поэтому бабушки и дедушки, они с удовольствием делают какие-то упражнения, которые помогают внукам. Ведь взрослые люди, они такие же, как и дети. Я вспоминаю, как мама с удовольствием у меня выполняла всякие упражнения для того, чтобы быть вкладом в своих внучат. Ведь поймите, когда человек выходит на пенсию, его социальное окружение становится минимальным. И он тоже грустит, ему тоже скучно. И чтобы заполнить вот эту пустоту, чаще всего взрослое поколение лезет в вашу жизнь чтобы этого не происходило, дайте возможность поразвлекаться вашим взрослым родителям в какой-то другой ипостаси. И давайте им посильные задания. Прочти вот эту книгу, посмотри фильм, мы с тобой потом поговорим. Давай мы с тобой сделаем вот такой поход, а давай мы с тобой приготовим новое блюдо, а давай мы еще что-то сделаем новое. То есть работайте со своими родителями как вклад в родителей. Не просто быть потребителем и откупаться подарками и какими-то общими семейными ужинами и обедами а именно быть вкладом в родителей, чтобы они понимали, что они работают на своих внучат. И поверьте мне, ваши родители будут вам благодарны. А обиды вы проработаете в игре, как воспитать успешного ребенка. С вами была Марина Демидова, и пока-пока, до новых встреч!